А что вы для себя построили? А это баня там второй этаж, там натушка. Ну то есть здесь на... баня, парилка, mm -hmm. тут предбанник, лестница mm -hmm. на второй этаж, ну там. То есть на первом этаже у вас баня полноценная mm -hmm. с мойкой, с парилкой mm -hmm. со всеми делами, да? И на верхнем этаже чисто спальня такой, mm -hmm. а, как бы этаж. А скажите, а почему именно выбрали вы полистиролбиток, пластбок? Друг построил баню так. с такого же материала почему-то выбрал. Угу. Сосед построил дом вот наш период из такого же материала, только он строил больших блоков краном составил. Угу. У нас с краном не подъехать, поэтому мы вот так. Ну, то есть из мелких блоков. Из мелких сделали, да. да. А, скажите, а вот ну, какие-то свойства вам понравились? Что соседи сказали? Скоро... Что друг сказал? Ну, хочется, чтобы было тепло и меньше тратить на обогрев. То, мы выбрали, мы. А, ну то есть теплопроводность его понравилась, да, да? да? А что еще конкретно? Вот, скажем, ну, те же другие материалы там, скажем, можно тоже утеплить и получить, в общем-то, те же те, теплопроводные, скажем, свойства, да? А, а тут вот, именно полистирол. Ну вообще материалов много всяких, Ну, вот почему-то вот жребий пал вот сюда. Понятно, понятно. А скажите, ну вот крана у вас не было. Перекрытие вы из чего сделали? А, перекрытие это опалубка, арматура и автомобиль такой со шлангом, угу. закачался и все готово. А материал такой? -то Точно такой же материал. А Тоже полистирол только да. в жидком виде? первый этаж да? тоже ага. так же залит. И полы тоже да, то, есть... то есть, грубо говоря, у вас вся коробка сделана только из одного материала, правильно? Да, у нас когда-то был пожар очень давно, так. я боюсь терианных Момент. бань перекрытие деревянных вот как бы меньше с пожарным отношениям что было безопаснее ну в общем то все правильно то есть если даже вот, скажем, ну, в свете последних моментов да когда сгорают целыми скажем, деревнями то есть понятно что вот это <связательно> сухая трава которая подходит скажем к да, то есть она только подходит если это деревянная то она конечно сгорит но в этом случае у вас это точно 100% ничего не сгорит потому что даже если полить вот эти стены бензином и поджечь, да, бензин сгорит, но стены останутся. Вот в этом-то плане плоскоблок хороший, тем, что он не горит.